Друзья, очередное видео в стиле Выщупайте мне все перья, я хочу это видеть С правой стороны озера Бабочка, ближе подлететь не могу Панорама на заповеднике Кранц И у нас не очень много высоты, 4 километра осталось И мы должны как-то отсюда дунуть куда-нибудь И домой еще вернуться, поэтому я делаю короткую попытку пойти в волну Которая, возможно, впереди видите, висит облокороторная а, вот оно Если я выскочу на мой фронт И меня придержит Волной, то все хорошо А если я не выскочу, то все плохо И я пойду В сторону дома Но Я знаю место, где я смогу набрать, если что Ну так Под нами заповедник Хранц Мы на высоте больше тысячи метров а, И Активно и весело со, со снижением минус Минус 6 метров в секунду, спарим вперед. Прошиваем ротор. По идее, впереди должна быть волна. Но это это экран. Здесь очень много склонов и все очень запутано. Поэтому здесь очень часто есть минус 6, но значительно реже есть волна. Да, высота 3600. Все. Это высота, с которой я должен поворачивать в сторону аэродрома. Да А? Да, видно, что мы чуть-чуть могли не долететь Но я еще все равно... О! о есть! О, о, о, о, о. Уменьшается снижение, но в любом случае это хороший знак Нам сейчас, в принципе, что мы против ветра режемся, это хорошо В сторону пойдем по ветру Просто мы не можем сейчас в зону минусов зарезаться, Потому что там отгребем еще снижение И тогда точно вот туда в ад, вниз в ад провалимся пам-парабам парабам 2 -пара -пам. метра в секунду это терпимо друзья вот как это выглядит как как я страстно лечу в вперед я сейчас нифига не наглетаю этого хоррора там и всякого это вот реально очень ну, сложная ситуация потому что расчет должен быть насколько мы высоты чтобы дойти до там до постового аэродрома гап в данном случае до дома мы уже не долетаем пока вот и оп я все свои знания использую, чтобы обеспечить безопасность. Ты, например, взять волну сейчас. Ну-ка! ей ей ей ей! есть, есть друзья. Так, закрылок. Сейчас главное ее не продуплить. Главное не продуплить. Хорошо, все. Теперь мы, мы теперь в шоколаде, да? Ну, видите, знания, опыт. И любимый мой учитель Клаус дают результат. Я уже беру волны сам, там, где их никогда не брал. Ты примерно понимаешь, что происходит в этой местности. Видишь ветер, чувствуешь атмосферу. Берешь вот такую замечательную волну и показываешь доброе утро в новом ракурсе. Друзья, я хотел взять вам, выйти в прямой эфир здесь, но мы так и не нашли точку доступа. У нас сейчас 3700, но было 4200. Пока вот не нашли, где устойчивая связь, поэтому приходится записывать вам безмонтажное видео в нашем любимом стиле, все как по-настоящему. Вы его наблюдаете на своих голубых экранах и прям видели, как мы взяли эту волну. До этого... До этого я пытался взять волну, получается, нужнее. К сожалению, там стояли роторные облака, но волна была, но там полметра в секунду, мы там ковырялись, ковырялись, так и не смогли. Здесь волна более устойчивая, вот она, смотрите, 1,7 метров в секунду. Дает ее, левое крыло показывает, на хребет один. Вот отскок. И вот хребет второй. И между хребтами, ровно над центром долины практически волна. Все это заповедник экран. Сейчас я вам продемонстрирую. А, слушайте, мы напрям на краю экранса. Мы даже практически сейчас не в заповеднике. Вот. Заповедник. Мы на краешке. Мы в, в, в, в разрешенном воздушном пространстве. Но даже если мы полетим в заповедник, мы только что были над ним. У нас тысячи метров над, над рельефом, это тот случай, когда можно с криком эгэгей радоваться жизни и летать. Вот. Не, он, он закрыт облаками, это очень частая ситуация при мистрале. Э, э, Но вот кусочек снизу, когда мы летели, я вам показал в начале ролика, сейчас все это великолепие я покажу сверху. Ай, там внизу альпийские луга. Эдуард сказал, что наконец-то понял, что такое молоко от альпийских порог. Эдуард, давай я тебе покажу счастливо Ну-ка покажись. Друго утра. Ты скажи, как, как ты счастлив, скажи. Безумно безумно. Я, я друзья, я вот заставляю говорить, а ну, а ну скажи, Только попробуй не сказать. Да. Ну, так слушайте, ну, тут даже ясно даже езжу, что как можно не, не быть счастливым в таком красивом месте, тем более, когда проснулся в 5 часов 45 минут. Не, в 445 мы взлетели, мы проснулись и в 545 мы взлетели. Так что сегодня у нас очень раннее очень доброе утро. Доброе утро в волне, так можно будет, наверное, и ролик называть. Мы только, мы уже наснимали радуг. Чего мы только не делали? Попадали в ротор, пускали двигатель на аэродроме На аэродромом, а, наснимали кучу радок из-за и радуг, собственный двигатель пустили. А, попав там в дождь, прям реально попали в дождь. Сон, солнечный дождь. Это тоже, тоже можно видео называть солнечный дождь. Короче, контента наснимали сегодня на, на, на, на месяц. На, на зимний месяц. Мы его весь копим. Будем выкладывать плавное, уверенно на канал мечтать летать чтобы вы могли в нелетную погоду, когда у нас зима наступит, радоваться, вспоминать, как же было красиво летом. Ой, как красиво летом. Единственная наша текущая проблема, у нас нет кислорода. Мы вчера выдышали все баллоны, и поэтому мы ну, после четырех должны на кислороде быть. Мы На четырех останавливаем наш набор, там. Ну, на 4-200 каковременно поднимаемся, и все. Так что это единственная которая наворщает наш день кислород там уже заправили его заправляют утром но мы это взлетели после до того как пришли люди которые кислород заправляют вот поэтому вы можете сейчас я вам себя покажу лицезреть меня без конюлей и без очков очки На очки я сел и сломал любимые очки новые еще не пришли глаза конечно болят дико потому что ведрееньшее солнце Приходится вот так по намкой прикрываться. щуриться. Ох, да, доброе утро волне. Ах. Какие у нас планы на ближайшее будущее? Ну, сейчас наберем здесь еще 200 метров. Немножечко попробуем перепрыгнуть вот на эту следующую волну. попрыгаем немножечко. Ну, пошаримся по району. Прилетели мы, смотрите, откуда, вот крыло показывает. Вот туда, там, пик де вот он. Не так далеко. Прыг. Мы такими небольшими прыжками прыг-прыгаем. Ну, просто пик де я уже много чего снимал. А здесь над экранцем волня. Ну, вообще, над экранцем волну довольно редко удается взять. А причина этого – огромное количество хребтов. И не получать такого некого состояния, когда вот там на равнине, когда дует, -дует ветер, натекает на одинокий хребет, ну и там на систему хорошо ориентированных прибор, хребтов. И бац, создает эту волну. А здесь получается, э, во-первых, ветер дует вам, неким ущельем. Там вот с левой стороны ущелье, который идет, сейчас покажу вам, от Гренобля. Э, и ну, по нему основной поток идет. Часть, конечно, валит через вот эти все хребты. Но так как хребтов много, они значит, создают некий хаос. То есть один хребет валит на другой, там волна сталкивается с другой волной. И все это... Интерференция, волн, наверное, так это можно так назвать. То есть одна гасит другую или одна усиливает другую. Такое тоже иногда будет бывает. Но чаще всего, когда у нас в нашей долине прекрасно работают волны с несколькими хребтов, здесь сюда прилетаешь ничего не берешь. То есть мы туда летаем так поржать, типа посмотреть, как красиво. Даже 5800 набрав на пик дебюре, ты прилетаешь на экран, и не можешь ничего взять. И сегодня один из редких дней, когда все-таки что-то что берется. Да, берется очень красиво. И наверху тоже горят линзы, светит солнышко. В кабине ну, относительно тепло, как вы видите. Это почему тепло? Но ну, Я уже многократно в роликах говорил, потому что светит солнце, мы как в большом парнике таком сидим. А у Эдарда единственное мерзнут ноги, потому что он ноги в передней части планера, она постоянно обдувается воздухом, Это такое местное царство холода. Поэтому всегда советую пилоту, который летит впереди, одеваться держать, так. Держать там пивко. Что держать? Держать там пивко. Пивко? Хулиган! Нет, пивка у нас, друзья, нету. Ну, кстати, в бокове... Ну, мы на борту не, в воздухе нет, друзья, вообще это очень несовместимо с полетами так что даже с вечера вот недавно мы тут собирались на волну 6 утра а у меня полетал мой хороший друг дима с детьми и говорит волков давай вечером эгигей нет, нет слушай никакого эгигея у меня до, до вылета осталось 7 часов эгегей будем завтра делать так что будьте внимательны это очень сильно реально ослабляет скорость реакции а на взлете порой вот ты работаешь на автомате, у тебя ручка там, ручка там, раз, раз, раз, там, под крыло поддуло, то есть ты уже не думаешь даже как, как, как ручка что делает, там компенсирует что-то и так далее. И это прям, если, так сказать, человек с будуна это чувствуется вот, будет здоров, насколько сильно падает скорость реакции. А в такую погоду, когда дует там сегодня у нас до 100 км в час ветер, это более чем влияет. Так что, мы за безопасность, друзья, летайте безопасно, красиво и долго, и счастливо, главное счастливо, да. Ну, тоже, знаете, нельзя там жить, там в стиле, живешь тут правильно, на зря, это в анекдоте. Ну, какая-то должна быть золотая середина, мне кажется, как вот такой позитив с легким стримом на канале «Мечта летать». До новых встреч, губок, уважаемые любители летных видов спорта. С добрым утренним приветом из прованского олимпийского неба. вас, так сказать, мечтатель, летатель. Ы -ы -ы -ы -ы -ы. Погода бомба, контент огонь. <сг tribuição> До новых встреч. Влад, твой выход, бери ручку.